Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня вашему вниманию представляю устройство для походников, выживальщиков и э, разных туристов Watson FS30 Значит, генератор замеры будут произведения генератора ручного должен показывать 28 вольт вот это его предельная мощность в вольтах 28,50 с небольшим запасом. Дальше проверяем амперы. Заявлено 3 ампера. 1,3 максимум. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Всего доброго.